Привет, друг! Приглашаю тебя поучаствовать просто в сумасшедшем мероприятии под названием «Живые». А, будет фестиваль с 6 по 14 марта в Джубге. И на нем я также дам свою мощную практику под названием «Спираль рода». Это практика о том, как осознать и трансформировать свои деструктивные родовые программы. Как начать уже чувствовать свою жизнь прямо сейчас и что-то в ней реально менять а, будет мощно будет ярко будет медитативно Уи увидимся там